Здравствуйте, меня зовут Сергей, я руководитель Аддианалитики WebCom Group. Яндекс выпустил бету видеоконструктора, а Google ответил своим инструментом. Но, видимо, в Яндексе решили не оставлять последние слова за углом. Расширили функционал, изменили интерфейс. Давайте посмотрим, что изменилось и, самое главное, в какую сторону. На странице дашборда без изменений. Впрочем, как и без фишки, как у позволяющий позволяющей узнать количество необходимых файлов для создания видео. Жаль. Ну что, давайте с вами перейдем внутрь и посмотрим, что поменялось внутри конструктора. Жмем создать на основе. А вот внутри нас уже встречает кардинальный переработный интерфейс. Все медиафайлы сгруппированы по сценам. И да, это удобно и логично. Потому что мы уже понимаем, что увидит наш зритель в каждый конкретный момент времени. Редактировать просто. Кликаем на необходимом элементе. Пишем свой текст, выбираем размер шрифта, при желании цвет. Смотрим, как это выглядит на странице. В сцене мы можем отредактировать заголовок, описание и изображение. А теперь давайте загрузим вместо изображения видео. Изменить, загрузить с компьютера. И вот тут нас ожидает первая неудача. Оказывается, нельзя загрузить видео с аудиодорожкой. Кто знал? Кстати, ребята, а трудно было предупредить, чтобы мы не совершали данную ошибку? И самое главное, где взять это видео без аудиодорожки? Придется поискать в интернете сторонний инструмент. Мы воспользуемся данным сервисом. Ссылка на него будет в описании. Указываем путь к нашему видео, загружаем, ждем и скачиваем готовый результат. Обратно пытаемся загрузить в наш редактор. Снова изменить, загрузить с компьютера. И да, на этот раз успешно. Но что мы видим? Оказывается, часть нашего видео закрывает какие-то элементы шаблона, которые нельзя убрать. Поэтому прежде чем вы будете загружать видео, подумайте, а что увидит ваш пользователь, что увидит ваш зритель, дабы не получилось как у нас. Он просто увидит небо вместо шикарных видов и пляжей. Все остальные сцены редактируются по тому же самому принципу. Заголовок, описание, изображение, либо видео. Сам низу страницы находится блок для редактирования общих элементов, в который входит логотип, аудиодорожка и текстовое описание, если оно в принципе нам надо. Нажав на карандашик, мы можем с вами загрузить собственное видео, чего, кстати, впрочем, нет у гугла. Ненужные элементы мы можем просто выключить. А вот тут нас ждет очередная неудача. Если вы вдруг случайно нажмете в браузере «Вернуться обратно», то у вас выбраться обратно на дашборд. И все, что вы сделали до этого, будет потеряно. Ребята, вы серьезно? Нельзя было сделать хотя бы предупреждение? Очень странный и спорный момент. Поэтому запомните, работая с редактором, изменил – сохрани. Изменил – сохрани. Не иначе. Скачиваем видео и используем их в своих рекламных кампаниях. С одной стороны стало удобнее, с другой – есть спорные моменты. Но в любом случае выиграет только одна сторона. И я надеюсь, это будет пользователь этих инструментов. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Академия Вовком. До встречи!